здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию краткий обзор астрологической погоды на период движения венеры по знаку зодиака весы 16 августа до 11 сентября 2021 года в это время женские и мужские энергии будут находиться в гармонии это сближает партнеров с позицией взаимной выгоды Позволяет понять другого человека, осознать личную ответственность за все действия. В личных делах любовная страсть не будет главным аргументом начала соотношений или улучшения уже существующих. На первый план выходит ментальный интерес, интеллектуальная связь, общение. В этот период желательно заниматься вопросами, не требующими окончательных выводов. Появляется множество поводов для бесед, обмена новостями, деловых переговоров, благоприятная работа с информацией, повышается способность к обучению и любым интеллектуальным занятиям. Вы будете все успевать, если избежите ненужной суеты. Транзит Венеры по знаку Зодиака Весы на первый план ставит тему официальных союзов, социальных взаимоотношений. Люди получают какие-то дополнительные свойства, возможности, особенности. И если эти свойства и особенности применять и проявлять, делать на них акцент, можно наиболее полным образом использовать влияние Венеры и увеличить возможности и шансы на гармоничный официальный брак или деловое партнерство. Друзья, приглашаю вас в мой телеграм-канал, в котором я размещаю информацию в текстовом формате и дублирую видео из YouTube. Заходите, подписывайтесь, найдете много полезного. Знак весы кардинальный, относится к стихии воздуха, характеризует социальные взаимоотношения, входит в зону оформления, которая описывает становление, укрепление и достижение максимального развития всех тех начинаний, которые активизировались в зоне созидания. Отличительной особенностью этой зоны является материализация проявлений. Основной принцип знака весы ⁇ достижение и сохранение равновесия и гармонии в обмене с окружающим миром. Девиз ⁇ Ты, мы, я уравновешиваю ⁇⁇ задача весов ⁇ проявлять свою инициативу, высказывать свое мнение. Миссия весов – мирить, гармонизировать, приводить к соглашениям, взаимодействовать. Венера в весах имеет статус управления. Ее транзит усиливает чувство красоты и гармонии, стремление сохранить устойчивое состояние равновесия и красоты в себе и в окружающем мире. Это период четкого и безэмоционального развлечения структуры и границ, умение выставить оценку. Однако при движении Венеры по весам появляется потребность в импульсе извне. В этот период трудно принять решение, проявить инициативу, эмоции. Мешает слабая личная активность, сдержанное проявление себя. Знак весы входит в квадрант «ты внешние, характеризующий контакты, связи, общение, взаимообмен во всех проявлениях с внешним миром и с окружающими людьми. Это все наши дела, усилия, начинания вместе с кем-то, в коллективе, как часть целого. В период активизации этого знака люди имеют возможность проявлять себя максимально всесторонне, разнообразно, подвижно, но если есть партнер, есть поддержка, взаимный интерес с окружающими. Усиливается способность определять перспективы в социальной сфере и наиболее эффективно заниматься общественной жизнью. Точка осеннего равноденствия 22 или 23 сентября, каждый год по-разному, соответствует началу осени и принята по аналогии в астрологии как начало знака Зодиака Весы. Это точка 0 градусов знака Весы, в котором наиболее проявлены интеллектуальные, ментальные и мыслительные процессы ведь знак весы имеют характеристики кардинального воздуха или или весов определяет отношения понятия о том что считается нормой правильным приемлемым точность аптекарских весов определяет степень гармонии точности соответствия равновесию афродита и венера это одно лицо богиня любви и чувственности садов и весеннего цветения Олицетворение красоты и вечной юности, легкомыслия, праздника, нежности и удовольствий. Афродита появилась из морской пены в том месте, где упали капли крови Урана, оскопленного своим сыном Сатурном. Там, где ступала Афродита, в своих благоухающих одеждах с венком на золотых кудрях, обрамляющих прекрасное лицо, пышно распускались цветы. Усмирялись войны, воцарялась любовь, гармония и согласие. Дикие звери, как аналогия наших инстинктов, становились мирными и кроткими. Птицы, люди и даже бессмертные боги Олимпа не могли устоять перед красотой и очарованием Венеры. Символ представляет изображение круга как стремление к идеальной форме, к гармонии через материальный физический мир форм. Крест внизу символизирует процесс материализации, воплощения в реальность, возможность практичного использования. Венера управляет знаком Тельца и Весов, отражает принцип оценки равновесия и гармонии. Социальное «хочу», обусловленное межличностными отношениями и социальными факторами. Далее, по дням недели уважаемые дорогие зрители если нужна индивидуальная консультация если что-то происходит то что вызывает тревогу или же хотите понять для себя перспективы максимально эффективно использовать свой натальный потенциал и транзитные планетарные энергии обращайтесь контакты на главной странице и под видео чтобы не произошло не подать в отчаяние астрологически можно рассмотреть любую ситуацию и найти выход Итак, 16 августа в день ингрессии венеры в знак весы Уран в Тельце, которым управляет Венера, переходит в фазу стационарности до 24 августа. 23 августа Венера в гармоничном аспекте с ретро-Сатурном в Бодолее, которым управляет Уран. То есть связь Венеры, Сатурна и Урана в период с 16 по 24 августа можно использовать для того, чтобы обновиться и преуспеть. Потенциал аспектов способствует продвижению нестандартных творческих идей и новаторских стилей научных изобретений, а также разработок в области интернет-технологий. В искусстве лучше выбрать авангардный стиль. Сочетание эстетики, норм, правил и оригинального применения поможет извлечь максимальную пользу привлечь нужных людей и финансовую выгоду. В этот период успеха достигнут оригинальные и изобретательные люди, свободные творцы и художники. Помешать могут импульсивность и излишняя доверчивость. Это притягивает неприятности от э, корыстно настроенных людей. Судьбоносные встречи происходят в необычных местах, во время путешествий, в аэропортах или самолетах. С 30 августа в весы входит Меркурий, планета мышления и коммуникации. Для большинства людей в первой декаде сентября очень важны темы тема взаимоотношений. Многие ищут понимание сами и стараются понять других людей. Становятся уступчивыми и терпеливыми. Напряженные дни 5 и 6 сентября. Венера в квадратуре с ретро-плутоном. Точный аспект 6 сентября. В партнерских отношениях, основой которых является финансовый интерес, возникают сложности, путаница и ошибки в денежных расчетах. А это может привести к ощутимым убыткам и потерям, или даже кражам. Вероятно, нарушение договоренностей, разрыв партнерских отношений под влиянием сложившихся обстоятельств. Разногласия в вопросах совместных финансов, долгов, а также алиментов и наследства доставят дополнительные трудности. Однако 6 сентября вечером Венера в гармоничном аспекте с ретро-Юпитером. 7 сентября также ощущается действие этого аспекта. Более того, в этот день новолуние в знаке Девы. Видео появится на моем канале, посмотрите, пожалуйста. Поэтому любая сложная ситуация или конфликт, возникший 5 и 6 сентября, в итоге должны закончиться благополучно. Конечно же, если будут придерживаться традиции и законы подхода к делам, сохранятся моральные принципы. Период 16 августа по 10 сентября включительно благоприятный для представителей знаков стихии воздуха, близнецов, весов и водолеев. Это будет хорошее время для дружеского общения, для любви, брака и семейной жизни, для всего прекрасного и эстетичного, также для социальной активности. И все, что связано с деловыми и партнерскими взаимоотношениями, будет доставлять удовольствие. Хорошее время для львов и стрельцов. Особенно благоприятным можно считать соединение, заключение союза, также хорошее время для общественных и финансовых дел, рекламных мероприятий с целью привлечь внимание целевой аудитории. Овны часто будут находиться в состоянии выбора, придется учитывать интересы других. В этом случае вам удастся воодушевить всех остальных и вовлечь во взаимовыгодный процесс. Также возможны романтические отношения на работе. Раки и козероги могут столкнуться с препятствиями. Причиной становятся ошибки других людей, с которыми вы завязаны общими интересами. Надейтесь только на себя в этот период и сможете избежать неприятностей. Тельцы, девы, скорпионы, рыбы независимы и самостоятельны в своих решениях. Период для представителей знаков зодиака – этих знаков зодиака в целом и в общем нейтральный более детально добро пожаловать на личную консультацию На этом у меня все благодарю вас за внимание мне очень нужны ваши лайки и комментарии для поддержки канала буду признательна за репост поделитесь пожалуйста этим видео с теми с кем он, кому оно может быть полезным До новых встреч до свидания